О перспективах военно-транспортной авиации России. Оперативная переброска войск ДКБ в Казахстан продемонстрировала восстановление потенциала ВКС РФ после развала Воздушного флота в постсоветские годы. Возрождение российской военно-транспортной авиации ВТА, имеющей стратегическое значение, подтвердилось благодаря развертыванию в Казахстане. Русские показали способность быстро перебазироваться из одной части страны в другую, указывается во французском издании Air and Cosmos. Как отмечается, при этом реализуется программа дальнейшего роста возможностей ВТА, в том числе в рамках модернизации самолета Ан-124-100. Ан-124 — стратегическая основа российской ВТА. Первые самолеты данного типа были поставлены в 1982 году. Со слов автора, после разрушительного десятилетия 1990-2000 годов их парк сократился до 6 единиц. Сегодня Россия располагает флотом из 24 Ан-124-100, находящихся в эксплуатации, включая гражданские борта, при этом еще 10 машин находятся на хранении и после ремонта могут быть введены в строй. Минобороны осознала важность парка ан 124 100 во время войны в Грузии в 2008 году. Благодаря своей полезной нагрузке в 120 тонн, а также способности принимать на борт самые большие российские танки Т-72, 80 и Т-90, этот самолет абсолютно необходим для ВКС поясняется в издании. Однако, как указывает автор, имеется проблемная зависимость от незалежной, Ан-124 используют украинские двигатели Д-18Т, поставки запасных частей для которых заблокированы Киевом. Желая освободиться от этой зависимости и одновременно модернизировать бортовую электронику машин, МОРФ в 2019 году запустила программу импортозамещения. Это позволило постепенно увеличить парк ВТА до 13 самолетов, находящихся в эксплуатации, на других машинах еще ведутся работы, рассказывает автор. В рамках этой модернизации приоритетными являются три пункта – замена оборудования, поставлявшегося из Украины, глубокая модернизация бортовой электроники и прочих устаревших компонентов, и установка системы самообороны на самолете. Наконец, срок службы Ан-124 должен быть увеличен до 50-60 лет. Первый самолет, доведенный до нового стандарта Ан-124 имеет регистрационный номер а 82040 Он совершил свой первый полет после модернизации в конце декабря 2021 года. Однако остается нерешенной проблема производимого на Украине двигателя d 18 t который пока не может быть заменен на аналог российского образца. pd 35 все еще находится на стадии разработки. Так что встает вопрос о возможности ВКС обеспечить эксплуатацию Ан-124, 100 при отсутствии новых двигателей отмечается во французской прессе. Как указывает автор создание самолета нового типа, получившего обозначение ПАК Аслон займет долгие годы. Поэтому ВКС РФ придется иметь дело с имеющимися в наличии изделиями. В перспективе это может привести к утрате российской авиации возможностей по оперативной переброске войск, которая была продемонстрирована в Казахстане, делает вывод автор. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик, рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.